Друзья, всем привет! В Риге шикарная погода. У нас прошло 1996 дней с момента, когда я познакомился с криптой. Биткоин торгуется по 28 тысяч долларов. И в целом на рынке у нас коррекция. Да? Неприятное явление, когда альта падает гораздо быстрее, чем биток. Но некоторые альты держатся. И в целом я думаю о том, что это временное явление, которое должно рано или поздно закончится. У нас до Халвинга по битку осталось э, фактически год. И я думаю, что этот год, если мы будем находиться в таких перманентных ростах и падениях, это не самое худшее, что могло произойти. Э, я готовлюсь к тому, чтобы нарастить объем крипты э, до этого момента. И мне кажется, будет возможность еще существенно заработать на этом рынке поэтому тут самое важное терпение вчера рассматривал многие альты на графике и посмотрел которое который у меня есть в портфеле. чья смотрится неплохо в целом мне кажется мы уже нащупали дно можем конечно еще раз пойти протестировать 26 долларов которые были но мне кажется о том что дно пройдено и у нас сейчас идет процесс накопления Команда подала документы на проведение IPO И сейчас, мне кажется, включились часики для того, чтобы повышать стоимость чья? Почему? Потому что от капитализации проекта будет, мне кажется, зависеть оценка на IPO Поэтому им нужно постепенно двигать цену выше и выше надеюсь о том, что, например, хэшфлоу вырастет, и я смогу усреднить свою позицию, потому что у меня без убыток 140 долларов по че. Хотелось бы его иметь пониже, там хотя бы долларов 70-80 было бы нормально. Я сосредоточил свои позиции по хэшфлоу, надеюсь на эту спекуляцию, ну и, соответственно, жду. Почти все альты просели, у нас скоро будет Положительная новость, мне кажется, для всей альты, потому что, в общем-то, выходит новый проект SUI на лаунч-паде И Вокруг этой темы разгорел, разгорелся скандал с Джастином Саном. Как всегда, Джастин Сан отличился. Он перевел 115 миллионов TUSD в лаунч-пул для того, чтобы получать токены Суи. И крипто-сообщество заметило эти перемещения и начали, как бы рассматривать этот кейс, что Джастин Сан некрасиво поступает с э, мелкими инвесторами, которые стейкают какие-то небольшие суммы ТОСД, и он размывает э, фактически их долю, то есть они получают копейки, он получает какую-то существенную сумму, и Джастин быстренько как бы рассказал о том, что все не так выглядит, как вам кажется, хотя все оно так и есть. Uh, он написал о том, что команда там что-то ошиблась. Uh, мы перечислили эти токены для того, чтобы поддержать ликвидность на бирже. А команда там что-то так uh, непонятно сделала и как бы, перебросила эти все деньги в ТУСД. Ну, по крайней мере, не в ТУСД, а в Launchpool. По крайней мере, мне так показалось о том, что риторика именно такая. В общем, как всегда, Джастин... Друг, творит чудеса. Я еще сегодня присматривал, кстати, ролика Светланы Альтовой по поводу высоких комиссий по трону. Ну Почему-то так я захотел посмотреть. И действительно, по трону просто реально сумасшедшая комиссия, она растет постоянно. Количество энергии нужно тратить постоянно, гораздо больше, чем это было ранее. И мне кажется, по трону мы должны увидеть сильный рост. Джастин делает все для того, чтобы токен Трикс вырос, несмотря на то, что Сек подала иск против Джастина. Я не хочу рисковать и заходить покупать трон, но мне кажется, трон реально помпанет, потому что его вот этими высокими комиссиями забирают, потом очень быстрыми темпами у всех холдеров которые часто перечисляют стейблкоины с одного счета на другой. Можно, конечно, экономить, там, морозить трон, получать энергию и не тратить троны, но так делает мало кто, и, соответственно, большинство людей просто тратят трон. И, соответственно, вся эта миссия постепенно сосредотачивается в руках Джастина, потому что большая часть трона в его руках. У нас также стреляют мемы. Пепе выстрелил просто сумасшедшим образом и занял третье место в CoinMarketCap среди мем коинов. Знаю, ребята в канале Хантеров покупали этот токен. И смотришь на эти всякие мемы, и думаешь, блин, нахрена это вообще кому-то нужно. Но народ пампит, да? сами разрабы пампят монету. И, соответственно, то небольшое количество людей, которое разглядело мимо, те, конечно, заработают. Вчера тоже перебирал мимо, смотрел вообще, какие есть. Не нашел я ничего интересного. как бы там было пару проектов, но у них уже капитализация там 15 миллионов долларов. Мне кажется, это большая капитализация. Тут нужно входить в такие проекты на самом-самом старте. А, а идоги я не вижу, как проект, который будет очень долго. Может быть, там есть какие-то скрытые инвесторы, о которых мы не знаем. Я держу в стейкинге, потому что для меня это не цель зафиксировать там 100 долларов, которые у меня есть. И на самом деле эти 100 долларов появились из 14 долларов. Это бесплатные монеты, которые насыпали там уже, наверное, XOV6, наверное, 7. Вот. Но, мне кажется, этот проект не имеет большого количества комьюнити. И тут мне... Кажется, нужно просто на каком-нибудь пампе сильном продать. Ну, хотелось бы получить 1000 долларов, чтобы это хоть как-то ощущалось на тот объем токенов, котором мне насыпали. Потому что 100 долларов, как бы это разговор ни о чем. На один раз ходить в кафешку побуянить. А у меня все, друзья. В общем-то, мы обсудили все вопросы. Я... Буду заниматься на этой неделе. Хочу еще раз окунуться в осмосе, посмотреть там, какие есть пулы, посмотреть, куда движется команда. Потому что, как и Атом, эта, эта монета, мне кажется, очень перспективная. У них хороший декс, но его взломали. Нужно понять, собираются ли они делать аудит или не собираются делать. И собираюсь также покопаться дальше в мемкоинах, для того, чтобы понять куда движется этот тренд и что нас ждет в ближайшее время. Ну а пока оставайтесь на связи, наблюдайте за портфелем, за моим портфелем, который я сбрасывал в свой телеграм-канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если вы первый раз слушаете аудиоподкасты, welcome, приходите. Практически каждый день записываю аудиоподкасты. Бывают перерывы, когда сильно устаю, но частенько они выходят. Всем пока-пока.